Значит, всем привет, вы на канале БК 64 1 июля, у нас же июль, июль вот Ну и в общем неделя Давно видосиков не было спортивного формата И вот захотелось что-то так прямо вот жахнуть что-нибудь такое чтобы прямо аж... Короче Будет неделя челленджев. Три челленджа. Первый челлендж это у нас отжимание. Сначала я хотел сделать так вот, чтобы отжимание было 1000 отжиманий за 7 дней. Но потом подумал, так думаю что-то как-то неинтересно. Попробую, посчитал 2000, тоже думаю, что-то как-то маловато. Короче, выбор пал на 3000, но всего лишь по 300 отжиманий в день это вполне нормально. Поджиматься, ну то есть, грубо говоря, 3-4 подхода с а, утром и вечером по три по четыре подхода утром и вечером и это первый челлендж <coughs> такого вот. посмотрим сколько всего выйдет и вообще получится не получится получится нормально не получится а тоже пофиг я не гонюсь за рекордами просто чисто размяться отжимание широким хватом потому что маленько надо спину поправить ну, в общем вот так вот видео вы увидите на канале в дальнейшем, так что подписывайтесь, ставьте лайки и все, а не подпишитесь я бы с <клев> вами вот. второй челлендж это отжимание на пальцах за 5 минут ни разу не пробовал такой формат, зайдет не зайдет тоже, но это хотя бы один день, просто вот ради интереса, последний раз я отжимался года 4 назад и это было около 25-30 раз на пальцах отжимался. Но ну, это было 3-4 года назад. В общем, как-то так. Ну и третий челлендж сейчас мы узнаем от нашего оператора. <звы> ну, в общем, третье упражнение. Спасибо видеооператору. Короче, я так и не понял, как это упражнение одним назвать. Это не полный типа... неполные.. Неполный пресс. Неполная прокачка пресса. Лежа на спине, неполный прогиб на максимальную величину пресса. Короче, хрен его знает, как это движение правильно назвать. И оказывается, оно будет чередоваться. Одна нога, левая рука, правая нога. Правая рука, левая нога. Правильно я понимаю? Да. Вот. Правильно. Значит... Я сейчас, честно скажу, в полном. Извините за мой французский. Ну да ладно, я это даже вырезать не буду. Вы видите лицо такое вот. В глубокой степени прострации. Короче, первые три дня 60. 60. Пальцем показываю 3. Да, первые три дня 60 этих движений. Я даже не знаю, как сказать. Слава Богу, то, что одно движение, это раз. А не вот это, и вот это, это Будет считаться одним разом. Короче, всего, значит, 30 на каждую ногу вот это крестовое движение. Потом все остальные дни по 80. Слава Богу, то, что это будет всего лишь 7 дней. Ну, не знаю. Короче, вот пробуем. Не знаю, как вообще на работе это буду записывать. Спасибо тебе, добрый человек. За твою такую вот доброту <смех> Я ожидал всякого Но не, но не ожидал До вот Глобального Ну в общем поехали Ну в общем <смех> Это уже Кадр с другого места съемки да И Попробовал я вчера Вот это -то упражнение Которое мне подсказал наш Видеооператор Моя девушка не получилось у меня его сделать по одной простой причине, что у меня нету такой растяжки, я не смог дотянуться никак левым локтем до правого колена и, соответственно, правым локтем до левого колена. Не получается у меня это. В общем, сошлись на том, что это будет подъем ноги, подъем двух ног до 15 градусов, ну, то есть от, грубо говоря, от вертикали и до 15 градусов где там 15-20 градусов. И вот так вот сделать. Она сначала предложила то же самое. По количеству 7 дней и по 60 повторов. Двумя ногами. Я посчитал, что мне показалось это маловато. Поэтому я увеличил ставку. Соответственно первые 3 дня будет по 120. Вот таких вот движений. А оставшиеся 4 дня это будет по 160. Посмотрим как в итоге В дальнейшем это все изменится Или вообще изменится или не изменится В общем подписывайтесь на канал Ставьте лайки и посмотрим А и вас ждет еще один Необычный такой видос В дальнейшем Смесь музыки и спорта Как вам такой расклад а? Я думаю будет прикольно Поехали